Угу. Да он ровно Ровный по да? Татуировка мне на нем нравится, хорошая. Получилось. Давайте теперь кости таза. Относительно крестца и относительно друг друга, слева и справа. Помнишь, по каким точкам мы меряем? Да, вот по этим. И по верхней части гребня. Задушные кости. Прям пальцем большим указательным пальцами там еще. Не-не-не, где гребень? Гребень. Указательными пальцами. Куда его? выше Здесь? Ну, на шутку и гребень. выше